Здравствуйте, Андрей Андреевич. А как вы смотрите на предсказания Мочи Глобдон в своих учениях в книге «Отсекая надежду и страх», где она предсказывала пессимистическое будущее поколений духовную деградацию человечества в связи с прохождением последних циклов 500-летия? Надеюсь, более внятно сформулировала. Да, я читал книгу Мочи Глобдон «Отсекая надежду и страх», также являюсь поклонником этой книги, многократно эту книгу в своей жизни перечитывал и могу сказать вам следующие слова. Данная книга является наполовину художественным материалом. Так как это было, э, эта книга была записана как бы из истории, которая связана с Мочеглавдой. Лабдон, сама Мочеглавдон, она никогда не писала книгу. И э, окончание книги, а также некоторые истории, которые описаны, включая определенные обряды и историю с цветной птицей, эти все идеи, они были полностью придуманы и опубликованы в этой книге. Дело в том, что Мачи Глабдон это житель Тибета, которая жила очень давно. Она была как бы организатором и основателем тибетского мистицизма Кагью, она родилась после Наропы, это очень-очень древние времена были. Я могу сказать, что на то время письмена не сохранялись, а также в большинстве своем та информация, которую мы уже прочитали в виде книги Мочи Глобдон «Отсекая надежду и страх», является более современной такой публикацией полупопуляристической и фактически не исторической, а такой сказочной само упоминание мочи глобдона в тибетском мистицизме ну вызывает всегда улыбку потому что достоверно сказать что такое что такой человек когда-либо присутствовал невозможно также упоминание о сыне мочи глобдона том где она жила но ну, при детальной проверке оказывается не очень правдивой информации и так далее ну поэтому я могу сказать что Предсказаний таких Предсказаний конца света или предсказание каких-то тяжелейших ужасов, их было очень много, к радости они себя не оправдали, ничего такого не произошло, поэтому можете не заморачиваться.